Бонус 1000 рублей за регистрацию на faberlic.com и подарок за первую покупку. Получи бонус и аромат бестселлер от Faberlic. Ароматы Faberlic от великого кутюрье. Роскошь, которая доступна каждому. Обладатель парфюмерного Оскара. Мужской аромат Faberlic by Valentin Dashkin. Это гимн современному мужчине, сильному и динамичному, привыкшему быть в центре внимания. Женский аромат Фаберлик бай Валентиню Дашкин Голд. Претензиозный и эффектный, элегантный и изысканный, как роскошные платья из коллекции Великого Кутерья. Валентиню Дашкин Роуз. Для очаровательных с которым придутся по душе тончайшие цветочные мотивы. Хочешь стать обладателем роскошного аромата от Кутюрье? Бонус 1000 рублей на оплату первого заказа. Зарегистрируйся на faberlic.com С 11 по 24 февраля оплати заказ за 2000 рублей. Вместе со следующим заказом с 25 февраля по 17 марта тебя ждет подарок. Аромат на выбор за 1 рубль.